Думаю, надо проехаться немного, Опа. чтобы пешком не идти. А так, если что, я перед работой решил выбраться по-быстрому на часик. Решил пораньше стать сегодня. Целенаправленно выехал посмотреть на опять. Я думаю, они должны быть. В общем, ребята, припарковал я своего железного коня. Пойду я без него схожу, побыстрее будет. Ребята, вот я нашел опять. Вот они. Немножечко. Надо их забрать. И вот еще тут уже кто-то снял. Буквально, наверное, думаю. Вчера, позавчера. Так. Что у нас тут цапенка? Ну, вроде все хорошо. Вот он еще не раскрылся. Вот таких вот я опять собираю. Маленьких, аккуратненьких. Надеюсь, что сегодня удача будет на моей стороне. Ребята, очень много собранных опят. Надо было приходить, наверное, в среди недели. Сегодня у нас пятница. Я решил с утра посмотреть. Потому что, как обычно, в субботу или воскресенье уже ничего не найти. Ну, в общем, очень много срезанных опять. Ну тут вот остались. Кое-какие. Здесь вот немного. Но это еще не все. Не все места, которые я знаю. Вот еще есть. Вот они, опятьки, осенние. Сейчас я их все сниму. Вот так вот они на дереве растут. Вот. Эти уже раскрылись, я их не буду собирать. Они уже раскрытые, не такого качества. И жестче, скорее всего, они. Я такие не собираю, которые раскрылись. Я собираю, которые еще не раскрылись. Вот такие вот примерно. Такие можно еще. Котор... Которые только вот-вот-вот раскрылись. Тоже можно собрать. Вот нашел еще. Опять. Да, маловато немножко. Но это, ребят, всего лишь разведка. Я вот не знаю, будет у меня время. Не будет время на этой неделе. Выехать не на разведку, а на грибалку. Именно на опять Вот такие вот они. Чуть-чуть, конечно, раскрылись. вот Но они свежие еще, плотные. Вот такие вот красавцы. Так, ребят, что-то я там заметил. Не опята ли тут, а опята. Только они все раскрывшиеся. Ой, а вон, вон их сколько. Так, туда пробраться. Вот они, видите, вон там, вон они растут. И вот эти вот можно собрать все. Вот эти вот там снизу раскрытые. Это тоже все раскрытые. А тут раскрытые. Так, вот тут вот промониторить ситуацию. Вот. В общем, я нашел первое нетронутое место. Так, надо еще тут глянуть. Есть нету. Так, ладно. Не будем отвлекаться. Давайте срежем это местечко. Хотя оно уже тронутое, но дня 3-4 назад. Это новые опятки. Вот, видите, тут уже было, оказывается. Я сначала обрадовал. Вот все, все дерево, все березы срезаны. А вот там в конце еще есть. Жаловаться не будем. Будем срезать то, что есть. Вот такие вот ножки. Правда, мусора много, но ничего страшного. В принципе опята они легко моются если будет возможность я вам покажу как это делается по крайней мере как я это делаю да они растут все порознь не кучками а себе кучками то их легче было бы срезать не то что легче а быстрее когда они порознь растут очень долго процесс идет Ладно, ребята, я включусь, как только будут следующие грибы. Надо эти грибочки тоже забрать. Они вроде неплохие. Вот именно верхние. Верхние хорошие. Да. Вот опятушки, ребятушки сидят. Хорошенькие. Их нужно обязательно забрать. Хоть их и мало растут прямо с земли вот они красавцы я думаю на литровую баночку маринованных опят я набрал сегодня а вы как считаете напишите пожалуйста в комментариях Так, хочу посмотреть свое старое бревно, вернее, свое старое дерево, на котором я в том году прилично нашел опят, прям почти полное ведро. Надо проведать его, возможно, там тоже есть, и возможно, не собрали его польские по пути. По пути польский нашел так что не отчаиваемся грибочки есть пока вот пару опять сидит ладно буду вот опята срезанные чуть-чуть расстраивает но ну, ничего страшного. ни одному же мне все собирать Многие, наверное, тоже про эти места знают. Скорее всего, так оно и есть. Ребята, кажется, я нашел свое старое дерево. Давайте посмотрим. Ну, что-то какие-то следы есть. Грибов. Ага. Угу. Да, вот опять. Вот. Вот они везде по земле растут. Вот. Опятушки, ребятушки. Вот еще. Вот тут надо пособирать. Ну и вот оно. Дерево мое. Но ну, тут уже кто-то срезал их. Вот. Кто-то тут поработал хорошо. Но тем не менее на нем еще есть. Ой, и красавчик тут какой-то похожий. Ой. Чуть такое? И вот еще бонус мне, ребят. В общем, ребята, поставьте, пожалуйста, этому пухлишу лайк. Жду вас в комментариях. С вами не прощаюсь. Соберу тут вот эти вон грибочки, вот эти опятки. И буду уже стартовать в сторону дома. стал пораньше, как говорится, кто рано встает тому бог дает. Все забираем и домой, домой быстрее, быстрее. Мне на велосипеде ехать где-то полчаса отсюда до дома. Быстро собраться, перекусить и на работу. На работу надо ехать. Чувствую, завтра здесь грибников будет. А мне кажется, уже сейчас я буду из леса выходить, а сюда будет заходить. Мне кажется, сейчас они уже попрут грибники. Чуть-чуть на пеньке не собрал. Кстати, тут вот еще ложные какие-то рядом сидят опята. Вот. Их, их я не буду брать. Рядом с нормальными. Представляете? Их, их не было в том году. Так. Ладно. Снял Съемку я прекращаю на сегодня. Всем удачи, ребят. Вот еще надо собрать. До новых встреч. Сейчас я вам покажу, как можно быстро и просто помыть эти опята. Потом я, конечно же, их отварю. Я думаю, должно хватить на баночку вкусных маринованных опят. На самом деле, ничего сложного. Я набрала в тазик небольшое количество слегка теплой воды. Высыпала уже, видите, сюда 5 столовых ложек простой неидированной соли. Поболтыхаю, чтобы она растворилась. И высыплю сюда опята. Так, время прошло. Часик они у меня позамачивались. Сейчас я буду промывать. И отваривать. Сейчас покажу, как я это делаю. Набираю вот такими небольшими горстями в дуршлаг. Сразу смотрю, чтобы не попадали всякие веточки, листики. И промываю под проточной водой. А дальше по стандартной схеме. Отвариваю, делаю рассол и, в общем, по банкам. Ну что, все готово. Помыла я эти грибы минут за 15, может быть, чуть меньше. То есть, понимаете, Андрей их собирал, наверное, часа полтора. А я помыла за 15 минут. Обычно такое происходит с точностью наоборот, то есть быстро собираешь и очень долго потом возишься моешь. Но благодаря моему хитрому и несложному способу можно сократить время в 10 раз, так что пользуйтесь. А вот и результат. Получилось два с половиной литра вкуснейших маринованных опят.